Всем привет, меня зовут Марсель, вы на канале Фолян Сегодняшнее видео о том, как я ремонтирую свой нагревательный котел, электрический Протерм Скат-12. Проблема этого котла в том, что у него, как говорится, бачок потик. Ну, это в прямом смысле, потому что у него здесь установлен 7-литровый расширительный бак, который у меня вышел из строя. Ну, во-первых, он потек. А во-вторых, у него лопнула мембрана резиновая. Поэтому он уже не способен выполнять свои прямые функции. И сегодняшнее видео как раз о том, как я буду менять этот расширительный бак. Он не ремонтопригоден, не разборный. Зимой мне пришлось помучиться тут колхозить внешний расширительный бак, для того, чтобы система продолжала работать. Ну да ладно, много не буду болтать. Приступлю сразу к делу. Итак, заглянем внутрь этого котла. Предварительно нужно убедиться, что он, конечно же, обесточен. Да, тут все обесточено. Ну и здесь вот я уже открутил тут два шурупчика. По-моему, там торксы стояли. Я их открутил Это давно уже, но забыл уже даже, когда открутил. Ой, рука дрожит. Так, забыл, когда открутил, я а уже забыл, куда я дел эти штуковины, шрубчики. Так, сейчас надо аккуратно ее взять, вот так вот поставить, он у меня вот так тут вот ставится. Пожалуйста, вот как он выглядит внутри. Это ну, тут, в общем, все это дело греется. И у меня здесь стоят два тена. Наверное, по 6 киловатт каждый. Такие бывают тены или нет? Так, вот у меня насос там. Неужели потек насос? Потому что вот жидкость видно, что там она где-то течет. Сейчас я сниму вот эту электронную часть, она на проводах пускаюсь. О, пускаюсь. Мне кажется, не оторвется она. Так. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Вот этот датчик моросил. Он засорился. Когда я еще водой топил, не, реаг... Ой, не, не реагентом, а не, не теплоносителем специальным, а когда я водой топил, вот топил, ну да, когда вода у меня по системе ходила, она была грязная, и вот этот датчик засорился мне пришлось его снять вот это но ну, снимается легко, он быстросъемный кстати и когда его снимаешь практически не выходит ни никакой воды жидкости не выходит что у нас там вот эта трубка пошла по моему она вверх на за стенкой вот за этой стенкой сзади там расположен как раз таки расширительный бак и эта трубка-то к нему идет. Ну а потекло у меня где-то здесь, не в другом месте. Вот оно течет там, а где оно течет? Фик его знает. Неужели насос придется менять? Это будет печально. но вот капля висит капля вы видите или нет интересно я попробую увеличить вот когда много света стало видно что висит капля вот она висит эта капля так к сожалению я болтал но не увидел что камера моя выключена вот она эта капля я уронил тут смартфон свой вот капля видно да по-моему, здесь больше ничего не течет, все остальные компоненты в норме, они, они ну, не протекают. Течет расширительный бак. И течет он откуда-то с непонятного места, потому что вот место соединения, оно абсолютно сухое. Течет оттуда, откуда-то сверху. Видимо, расширительный бак э -э, не совсем герметичен. И когда мембрана лопнула, вода попала туда, в другую сторону. В негерметичную сторону бака. Но не вода, а жидкость. И поэтому все дело потекло. Теперь наружу. Надо демонтировать расширительный бак и устанавливать новый. Ничего не поделаешь. Кстати, сразу скажу, что детали на этот котел довольно-таки дорогие. Если обычный расширительный бак вы можете купить за 3,504, то на эту модель придется раскошириться 7-8 тысяч отдать рублей вообще я должен прежде чем снимать этот котел конечно же опустошить его вот отсюда надо будет мне дернуть за эту пипку вот она на себя надо потянуть и потечет вот отсюда снизу водичка ну теплоноситель потечет его можно Отдельно будет собрать, чтобы потом вернуть назад. Но при, перед этим, по-моему, надо открутить вот эту штуку, чтобы воздух попадал вот сюда. И чтобы все это освобождалось. Ну и максимально опустошить от теплоносителя, чтобы все вокруг не запачкать. Вот так. А перед этим, конечно же, нужно... Сейчас я... Так. Нужно перекрыть вот эти краны, чтобы отсечь всю систему... Отопительная от котла. Чем удобен этот котел, то что его можно скрутить, обслужить и вкрутить обратно. Либо можно вообще купить новый такой, да, и, и воткнуть. Ну, если у вас много денег. У нас денег немного, поэтому будем ремонтировать. Ремонт, конечно, дорогой будет об, обходиться, этого котла. Но так-то он, в принципе, надежный, насос у него надежный. По электрике проблем не было. А нагревательные элементы тоже проблем мне никаких не доставляли. Единственный вот расширительный бак. Вот. А это уже там внизу, это мой колхозинг. Не знаю, сколько продержится штатный э, насос еще с этим колхозингом совсем. Видите, сколько здесь я наляпал. Конечно, меня будут ругать. Но, ну ладно. А это кто тут сидит? Это кузенчик сидит. Помощник. У всех блогеров есть кошка, которая помогает им все делать. Ну что же, приступим. И вот у меня есть канистра, которую я в этот шланг ставил. У меня есть такие круглогубцы или как их называют. Зацепляю. Тяну на себя и пошла водиться. Булькат там. Ну, в общем, вот тут надо, потом надо вот здесь открутить. Чтобы воздух туда попадал. Но ну, воздух нужно... То есть сначала вы отсюда спускаете, а потом уже здесь откручиваете, чтобы воздух внутрь попадал. Если вы открутите сначала верхнюю, тогда отсюда потечет. Там же сохраняется давление какое-то. Поэтому сначала стравливайте вот здесь. А потом уже там наверху. Наверное, как-то вот так. Ну, вообще, я не советую ничего делать. Я советую вам обратиться к специалистам. Вот так вот. А сам я тут просто на свой страховиск. Вот, после того, как вы открыли вот здесь. Сначала я спустил вот здесь. Получается, стравил давление избыточное. Потом я открыл вот здесь. Уже открутил вот эту. Вот она. Я ее открутил. Воздух сюда попадает внутрь. И теперь, когда я дергаю вот за эту, вот, начинает более активно вытекать. Вот так. Ну и все, таким макаром надо впустить мне аккуратненько. Вот. может, конечно, там более есть правильные способы, но у меня вот такой способ. Я не знаю, как, как по-другому поменял емкость. Но эта канистра уже почти полная была до этого, и она, ну, где-то до половины я ее вот Теперь мне еще одну канистру поставила. За что я люблю этот теплоноситель? За то, что он не замерзает, допустим, зимой, если вдруг что, он не замерзнет. Но за что я его ненавижу? Это за то, что ну, пока с ним возишься, весь заляпаешься. Невозможно не заляпаться этим. И он склизкий какой-то, липкий. Не липкий, а какой-то такой текучий, склизкий и противный. И воняет. Так что вот так. Ну что же, все заполнилось. И вот эта канистрочка пятилитровая у нас ну, практически заполнилась. Ну Литров 8 есть, наверное, в этом котле. Внутри. А, все? Вытекать перестала жидкость. Сейчас я эти канистру уберу. Потом эту же жидкость я обратно залью. Она хорошая. Так, следующее. Следующее мое действие было такое. Сейчас я покажу. Вот здесь есть сосок на расширительном баке. Вот он. У меня не нашлось специального э, ключика, чтобы открутить Золотник или как, как его называется, нипель или золотник. Приходится мне запускать вот отсюда воздух. Ну я, ну все по не знаю, там тыкаешь на эту пипку. Воздух запускаешь и снова спускаешь через вот этот вот спускной, через клапан безопасности. И вот мне набралась еще 5-литровая вот такая баночка жидкости. Вот так. Я максимально слил, как мог. Вот. И теперь мне надо крышку вот эту верхнюю убрать. Вот это надо отцепить. И вот эту верхнюю крышку убрать, выкинуть. Она будет мешаться нам. Ну, которую вот здесь закрывает. Ее я уберу. Но предварительно нужно провод отцепить. Или от, Или от котла. Вот тут вот крепко держится все это двумя руками надо вот этот провод я цеплю и уберу ну и все так будет значительно легче дальше следующее действие наши будут такие нужно открутить вот эти вот гайки краны перекрыты гайки открутить но в любом случае заляпать не заляпаться вам не удастся все равно вы заляпаетесь отсюда потечет какое-то количество жидкости и оттуда и отсюда, и все равно вы заляпаетесь, будьте готовы, подготовьтесь тряпками. Или, точнее, это я себе говорю, я, я должен подготовиться тряпками всякими, ветошью, чтобы можно было вовремя вытереть. Но ну, вот жидкость, это какая-то она такая текучая, все заляпывается, потом тяжело от, от, от рук отмывается. И, ну, неприятное ощущение от нее, когда попадает к вам на кожу. Поэтому лучше вообще в перчатках все это делать. Ну и после того, как я откручу, котел у меня освободится. И я его просто сниму вот с этих креплений. Так, видно или не видно. Сейчас вот здесь должно быть видно. Вот видно. Просто я приподниму. Вот с этой штуки я его сниму. Ну давай фокусируй. Вот. И все. Должно быть норм. Вот сейчас свет пущу светом. И с этой стороны такая же шняга. Шняжная. Вот она. Все. Поехали. Вот стоило мне чуть-чуть открутить. И видите, все это дело потекло. Вся эта жидкость капать начала. Здесь я обвязал ветошью. Старым полотенцем. А вот сейчас я, я их... Ну, ключом я их подвел. И вот теперь скручиваю, вот оно, все течет. Ой, все это такое... А -а -а. Ну никуда не деться от этого. Все заляпало. все заляпалось. Ну все, больше не течет, крайней мере больше не течет. Все, убираю я телефон, потому что мне это неудобно будет. Вот, все, открутил я. Сейчас я позову помощника, чтобы мне засняли, как я снимаю этот котел. Кстати, я вот чуть не забыл, электрическую -то часть тоже придется снимать. Вот. Иначе как придется разбирать здесь. Но ну, здесь страшно, конечно, копаться. 380 вольт. Поэтому только специалист электрики должны это делать. Вот. Сейчас. Снять. Естественно, вот тут это сверху приходит электричество у меня. И туда ни в коем случае не дотрагиваться. Конечно же, ну лучше бы, конечно, вообще снять не оттуда, а э, в котле открутить. Но, блин, мне придется этот шнур вообще провод вытаскивать весь. Вот он у меня вот здесь прикручен. Вот. Открутить, это придется все оттуда вытащить, какая-то проблема. мне проще, конечно, здесь открутить. Вот здесь я откручу, провода сниму. вот так заземление это на нолик только специалисты должны этим заниматься и вот, так вот. Так. здесь нужна плоская отвертка на заземление ну все вот это я откручу вот сниму и все можно будет котел снимать вот я отцепил видите это я закрыл также у меня подключено управление котлом термостат подключен сейчас вот он у меня вот здесь вот здесь он подключен это я тоже должен снять причем снять это нужно как-то так чтобы не сломать плату управления все снял и вот здесь провод заземления ну этот тонкий провод. Он не должен сильно сопротивляться. Я его аккуратно вытащу. Ну вот это я, наверное, даже откручу. А может не буду откручивать эту плашку. Сильно мешаться не будет. Потихоньку я вытащу и все. этот тонкий провод он проблем не создаст. И в принципе котел-то можно и снимать уже. Идет Кто? Снимаем котел. Надо его снять так, чтобы самому не... не зашибиться. Все провода я вроде снял. Должен сниматься. А он, кстати, бля, тяжелый. Там внутри жидкость. Похоже, не вся вышла. Все. Все, вот так он и снимается. Отключай положим к съемке на улице. Вот он как выглядит. Мне сначала показалось, что держится на этом болте. Нет. Вот он. Единственное, на чем держится, вот на этих двух торксах. Сейчас я их откручу. Потом откручу вот здесь. И сниму. Вот, поеду за новым. По-моему, этот дорогой довольно-таки. Ну, <сосим> вообще, сделано, конечно, удобно. Можно было не снимать котел, просто открутить вот здесь. Ну, скорее всего, отсюда потекло куча этой жидкости. Ну, можно было как-то тряпкой закрыть. Не снимаю, просто открутить. Открутить два торкса. И вот за эти штуки вытащить. И все. Тут ничего не мешало вытащить. Хотя у меня сверху мешало электричество, электрощиток мешает. Заказал, короче говоря, этот э, бак, ну бак этот с приключениями я заказал, но ну, приключение еще не закончилось, надеюсь, все будет хорошо. В общем, пошел заказывать бак, а там мне сказали, в наличии нету, и есть где-то там в Казани, потом поискали в каком-то там магазине есть каких-то поставщиков, ставь деньги, и мы тебе привезем через полтора-два часа, мы тебя позвоним. Ну и я дал деньги, а мне дали какую-то бумагу, где написано, что данный документ не является основанием для получения товара, обмена или возврата, и... Че это за бумага вообще не поймешь. Не знаю, будем. Ну, я так надеюсь, что мне привезут товар. Я даже вернулся, я доехал до перекрестка, Потом смотрю, там написаны такие слова. Развернулся, обратно поехал в магазин, говорю, мол, вот что это такое, что тут написано. Он говорит, нет, все нормально. Мол, так, это, так положено и так далее. Да, да, да, да. Ну, не знаю, в общем. Сейчас буду сидеть, как на иголках, ждать звонка, что мне привезут, ну. Я все время себе говорю, никогда не оставляй предоплат. Я стараюсь это не делать, но вот все время попадаю на такие вещи. Ладно, будем ждать. Расширительный бак, надеюсь, он придет, и я смогу заменить и запустить котел. Потом запишу, расскажу, как мои приключения закончились. Так, ну что же, вот эта деталь. Расширительный бак, я его привез с приключениями. Ну, бывает. Это какое-то было небольшое недоразумение. Дело в том, что о, мне дали какую-то бумажку, когда я сделал предоплату. Ну, я всегда, когда делаю предоплату, нервничаю. А тут мне еще и дали бумагу, на которой написано «Данный документ не является основанием для получения товара». Крупным шрифтом, капсом там написано. И я такой думаю, ё-моё, а мне вообще отдадут мой товар или нет? И немножко так я в шоке был вчера. Ну ладно. В итоге все нормально. Все обошлось. Ничего, никто меня не обманул. Просто Это просто было, видим, какое-то недоразумение. Вот такой упаковке пришел товар. Написано 100% оригинал. Здесь, конечно, один номер. Вот этот вот артикул, по-моему, называется. 002-009-8253. А вот здесь, внутри, когда я открыл, Здесь уже тот номер, который у меня был на родном расширительном баке. И он полностью соответствует. так Точно такой же. Один в один. 002-006-7049. Вот такой артикул. Ну, единственное, тут дата производства 31-го какого-то месяца я не понял. Ну, 19 год. Сейчас я уберу вот этот полиэтилен. Покажу вам примерные габариты. Вот. От конца трубки и до конца крепления примерно 54 сантиметра, да? Вот, примерные габаритные характеристики. Если мы будем смотреть по телу самому, то это примерно 45 сантиметров. Это длина. Ширина... Ширина где-то 32 сантиметра, да? 32-33 сантиметра. Ну, ну, 33. Пускай будет 33. И теперь... Ай! Извиняюсь, за то, что трясу камеру. Высота. Высота 6. 5,5-6 сантиметров. Ну, пять с половиной. Это пять с половиной сантиметров. Сейчас я поверну камеру. Вертикально. 5,5 сантиметров. Вот такие масса габаритные характеристики. А, масса не знаю. Габаритные характеристики. У меня нет весов, я бы весил. Но килограмм 5 может весить. Даже чуть побольше, чем 5. Может, 7 килограмм Расширительный бак на 7 литров. Обошелся он мне 860. Вот так вот. Такая у него цена. Так, сейчас с той стороны покажу. Ну а что тут показывает? Вот, то же самое, ну, чуть-чуть другое, да. Так, вот. Так, давайте еще замерим, с каким давлением этот бак пришел. Да. и теперь подтянем, и это тоже, все, так, конечно же без фанатизма, потому что если перетянуть, резинку лопнет, если не дотянуть, начнет течь, вот, нужно ровно столько, сколько нужно сделать. Здесь будет фокусировка. Вешаем котел на место. Сначала я хотел просто сказать, что собираем в обратном порядке, а потом решил, что вдруг вы хотите посмотреть, как это делается тяжело. Котел, в принципе, довольно-таки тяжелый. И вот с него течет все. Делает все это проблематично. Чего он такой Чего он тяжелее стал? Тяжелее. Он же с новым, с новой запчастью. Я не вижу. Вот, все плохо. Получается, то что... Надо будет Еще больше. А я не могу. Он тяжелый очень. Я не вижу, где отверстие. очень тяжелый. Тут, да, цифру, Микрофон зацепил. Я не знаю, за что. А, зацепился, зацепился. Его совершенно не видно. Куда ты его вешаешь? Если снизу вешать. Ну, кстати, я не знаю. Вполне возможно, что... Сейчас я вот сниму. Я не знаю, может быть, можно не снимая котла это все снять. Но у меня здесь все равно будет мешаться вот эта штука. Вот. Если у вас в другом месте, попробуйте открутить только здесь два. И там вот... Черное видно или не видно. А вон он. Вот. Сейчас перчатки надо снять. Сейчас я увеличу туда на виду. Вот фокус. Увеличиваю. Вот он, вот он. Вот это можно свет? Во-во-во-во-во-во-во. Вот этот черный надо открутить. И сверху вот здесь два саморезы под торксы их открутите и попробуйте снять может получится потому что он не не очень-то плотно к стенке прилегает вот тут палец поцелу пролоняет и в принципе наверное, можно снять так что может и не надо снимать котел ну ладно я уже снял мне нужно было почему я снимал мне нужно было здесь затереть я у меня здесь затирки не было плитку влепил после того, как котел вешал. Вот так котел повесил. Но осталось в обратном порядке все собрать. Это что? Прикручиваем, электричество подключаем. И все. Пробуем его включить. Ну и еще надо будет закачать теплоноситель. После этого запустить. Я все смонтировал. Подключил. Провода все подключил. Все нормально. Все повесил. Все. Подключил. Теперь нужно заняться заполнением котла но прежде чем это сделать нужно открутить вот этот вот приколхоженный сюда зимой расширительный бак последние зимние месяцы мы жили вот в таком виде но слава богу работала вся система вот. неудобно одной рукой снимать а другую руку тут откручивать так. вот значит, я прицепил сюда, к сливной, к сливному кранику. Он дальше идет вот сюда. Это ручеек. Ручеек кидается в емкость с жидкостью. Ну и подключается к розетке. К розетке подключается через. Вот такую штуку. Ну, у меня с выключателем. Это, конечно, колхоз. Дикий ручейком закачивать систему отопления. Попытался я найти специальный насос для закачки системы отопления. Но такого что не нашел. Даже в специализированных магазинах мне предлагают купить ручеек. Сейчас расскажу, как буду делать. Просто закидываю в, в, вот это в емкость с жидкостью. Запускаю. Вот эту я открою кран подачи холодный получается а этот горячий остается закрытым подаю сюда заполняю систему система заполняется почему потому что здесь будет вот это вот открытое тут этот краник он будет открытый Заполняю до тех пор пока отсюда не потечет уже нормальная струя без пузырьков вот, когда здесь уже потечет нормально струя все я тут перекрываю там отключаю все и открываю вот здесь если давление падает ниже критического, тогда я еще прибавляю. Еще прибавляю давление. И все на этом. Все. Работает мой котел. Я его запустил. 1,1 давление. 6 кВт. 35 градусов теплоноситель. Так, все. Уже горячее. Вот там все пошло горячее. 34 градуса. Так, надеюсь, тут все у меня не течет. Там капля была эта старая. Вот как выглядит Система Система супер-пупер-монстрическая. Вот. Ну вот она работает. Все по идее, сюда бы лучше поставить обратный клапан, чтобы не выходила из системы жидкость. Я сначала открыл здесь, туда давление ушло. Здесь уже внизу давления особого не было. Потом здесь открыл. Потом включил ручеек, сюда воду прибавлял. Не воду, а вот эта жидкость прибавлял. И качал до тех пор, пока не набралось давление 0,7, 0,6 по идее. Но ну, я 0,8 набираю обычно и потом включаю. Все, осталось только крышку поставить, вот заземление крышки подключить, поставить и все. Вот тут я спускал. Сейчас я туда не буду лезть, потому что тут провода тут под напряжением. Спускал. Когда уже оттуда потекло. Прям струей, без пузырьков, без ничего, я э, закрыл. Все. Ну, если давление лишнее есть, я отсюда стравливаю. Можно стравливать и вот отсюда, через клапан безопасности. Но для этого надо снимать вот эту панель, ее откручивать надо. Вот. Вот она прикручена. Поэтому стравливаю я отсюда. Все, что еще сказать-то, больше сказать нечего. Вот. Он у меня раньше работал просто сам по себе, а потом я поставил термостат, вот, и он у меня сразу заработал автоматически, потому что термостат у меня стоит на 25 градусов. Вот. Можно еще умную систему поставить, там, чтобы она сама все регулировала, температуру, в зависимости от температуры в комнатах, какая-то там система суточная есть, но это дорого для меня. В ней это пойдет. Все. Закончился у меня ремонт моего котла отопительного Протерм 12. А, в принципе э, очень похожие котлы есть. По-моему, Пантера. Вот мне сказали в магазине, что Пантера называется газовый. Вот. Такой же корпус и у него точно такой же э, расширительный бак. Ну, естественно, вот это внутренности другие. Там же по-другому все устроено в газовом котле. Вот и все. Сейчас я этот котел протестирую, погоняю его, чтобы э, у меня все работало, чтобы нигде не, радиаторы не текли, пока еще тепло, чтобы можно было все исправить и запустить систему отопления. Вот. вот это, конечно, я исправлять пока не буду. Чуть позже, еще пускай пока поживет такая в таком виде. Потом уже это более глобально, надо будет все трубы менять. А вот это я буду менять на более широкую трубу, более толстую трубу, потому что это тонковатая для магистральной трубы, а тут ну, поменяю, буду менять, усовершенствовать, потому что а, плохо циркулирует жидкость по системе, мне так кажется, по крайней мере. Ну все, Вот и закончилась моя эпопея по ремонту этого отопительного котла ProTherm Скат 12. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки, подписывайтесь на канал, Пишите комментарии, задавайте свои вопросы, я постараюсь вам на них ответить. Пока!